налоги для богатых, ну и усилить регулирование экономики. Они видят разные способы обеспечения экономического благополучия Америки. Трамп видит идеал ситуации, когда Америка является мощнейшей производящей экономической державой и на этой основе может диктовать свои условия всему остальному миру.